Так, всем привет, друзья! Сегодня день рождения у Димы, моего сына, у второго. Мама, что мы не будем петь? Дима! Так наша помойница, она как всегда в помойке. О, господи, боже, что мы! Ау! Что не видит Всем налила. Там телефоны. Банку там Дима, то долго нет? Мама! Она правильно делает. Для нее все идеально. Да, да она молодец. Так, мама. Динарочка? Давай, давай. Ну зови уже, дети психуют. Ну, блин, иди, Динара, позови, иди сама. Идем сама. Нет. Не не не а мы вообще, какие дикие. Динар, Динар, Динар. Ладно, пока друг друга зовут. Короче, хочу показать, что мы сегодня сделали. Зимний салат сделали. Сыр, колбасу, ветчину нарезали, мандаринки положили, грушу накрашили с апельсинками, толщинку сделали, потом шпроты, бутербродики и самые любимые, вкусные конфеты наши, самые умные. И сейчас мы ждем, сейчас мы, сейчас мы ждем моих детей, которые уже, уже на нервах скажи. Идите, идите, по Наоборот, наоборот. Я вообще весь сырой. Камера снимает и. Дамир. Фотоаппарат пиши. Какой? Да. Я сказала, ну идите, быстрее, проходите, садитесь Что вы как петляете, как маленькие Да мальчики? ладно Короче, самый лучший, самый сильный, добрый и родной а что, что? Это сынуля а что, что? Ты наша гордость, сынок Чтобы дневники одни пятерки были, Дима и денежка водилась всегда Нет, это в дневнике Ему смешно Мама. Так, 16 И лет водилось И денежка всегда водилась Чтоб в чернике жил В шоколадной чернике И с орешками Вкусно. С орешками жил С орешками всегда Так, это, что хотела сказать А, что еще написано Все в твоих руках, Дима Все в твоих руках это правда, что это что правда, что? это все в твоих руках, это что? нет, знака это не как это Давай на камеру просто вот это возьмем. Не, подожди, дайте Дорог. сфоткаемся. Восклицательного знака не хватает. Ты сказал, что фотоаппарат есть в телефоне? Я сказал, если, если, если. Не, если, давай, давай, быстрее, тащи. Есть, камера плохая. iPhone. Давай, это Дамир, камера. ну что давай это давай такое? Долго будешь и я тебя должна уговаривать, прям как я не знаю. Дальше, Двигайся. Шоу, шоу. Садись, Костя, проходи. Это Будем жить. Подвень, Дима. Я? Я Дима, подвень. Ну, Дима, смотри, голову, Костик. Если только вот да, так. Да так. нормально. Костя а так, пришел, умница. Да. Я его а, очень да? люблю. Хороший мальчик. Если вот так, то так, а вот так. Что-то мне сердце. Возьмите ее. 16, Дима! 61 рано еще, долго еще. Улыбнись, но. Ну. Че показал? Улыбнись, красиво. Он 61 сделал, Фарида. Давай, тортик, реш. Все, хватит, он, как дурачца, только стоит. А да не забирайте, это, деньги. Это. Да, да вы дауны! Да, я это прикольно. Диме все деньги оставил. Он должен. тратит, пойдет. Да, он сейчас пойдет и разменяет. Что, мама? Ну, это я сказала фотографировать, а не снимать на камеру. Нет! Нужик, Дима! А он денежку хочет деньги. попробовать на зуб. А, прикол сказать, это бумажка. Давай. Да. Нет, да, это мам. не бумажка. Это бумага. Оставьте, сохраните его. Мы нас обманули, это бумага. А это что? Это тоже бумага? Да. А что они нас обманули? Мам нас обманули. А это тоже бумага. Ты попробуй. Это шоколад. Это шоколад. Давай, Косян, бери. Я хочу. На режьте, вы чё? А, а кто чё хватает? Костян опять отличник В школе отличник, так отличник Давай, давай, давай Давай, бери нож и режь Не, а это кушать можно Да, бумажку просто убираем и кушаем Я с бумажкой скушала Ну ладно, чё? У нас Торта будете кушать или бумажки будете кушать? Бумажки ну и кушайте тогда бумажки. Да, мне садись, говорил Дима. Так, здесь у нас черничка. Разрежь, какая черничка там внутри? Я сказать, бумажки то съедобные. Да ну наш. Я говорю. Сюда? Я ем ее. Я тоже ем Они просто не сладкие, а просто вот, как тебе сказать? Дай попробуем. Костя, они съедобные, просто ешь. Они тают, они тают, они сама. Пятерки взял, выдрал. Она серьезно съедобная. Она сама тает. Ну так, значит, бабки. тает. Просто в рот засунь. Реально тает, серьезно. А... Нет, это все съедобное, это же торт, вы что? Мама, скажете тоже. Просто, О, Дима, <смех> <смех> <смех> да, давай режь, где твои 16 лет-то уже? Все съели что ли? Да. Ну где кусает. твои 16 лет просрал? Давай режь, э, давай, Давид, покажи ягодка какая-то. А что не посмешивай? Короче, ручками будем, да? Это все, не трогайте. Ну режь. Я Ты п... не умею. Нет, давай я нарежу. Натурально. Да, возьми, возьми возьми Дарину. Давай я нарежу а, тогда. Фаридар, ты нарежешь? Мам, давай ты нарежь. Давай, давай. Все боятся чего-то. Мама, все в твоих руках, в буковке. Естественно, все в моих руках. Я насела. Вкусно? Ну-ка, дайте-ка я сделаю слово. Да, да, давайте, да. давайте потом, а. Сейчас нарежем на, все. На, на, на. Это тоже на, можно на, есть или что? что? Я просто вот так нарежу. Да. да. Вот начало я тебе сделаю и давай нарезай. Придерживай ручка да, так Трогай, все, прида. Она не трогает. Она буковку ламине дала. Что ты орешь? Что? Веих. ве их. Вейх. Рука. Да, я режь по бил. половине, их да, рука. правильно. Их рука! Режь по половинке. А то их не рука будет. Она так-то с орешками заказала, еще Амини, а Динари заказала. Уолева. У нее с йогуртом заказала. Вот, да, так У режь. меня? Да. По мама, мам не умеет врезать. Ну, ладно, что, пускай учится. Давай нарежем. Писал. Ну пускай режет. На, Дима. мама, я не умею. Ну, вот это так, да. видишь? Вот так. <решили> Костя, я я ты сам, подумал, что <решили> это тоже бумажка, <была> да? <решили> а, да, это <решили> хорошо. Он, Он самый... Я, наверное, ну, больше черников. Я черника буду сорел. Он большой из Ой, господи, меня. Господи, куда это меня? А что-то я орехи хочу увидеть, что-то орехов. О, я вижу. А мы сфоткались, да? Ваймир сфоткал? Ну, да, сфоткала вроде бы. Ну, Нет. Мне, мне Ты фоткала? В 16-летие мы где. В 16-муковке. Сфоткала. Сфоткала. А ну ладно, что нам, фоткать купили, что торта? Конечно. Нет. Это память. Я, гелик съел. <свист> <свист> я <свист> съела съел. Я съела <свист> что-то там. На отрезке. <свист> Мама, В общем, прям шоколадный, шоколадный чуркинс. Кусок торта дайте мне, я свалю отсюда от вас. Он свой дневник слил. Наоборот, дяните время, чтобы она не успела. Черника будешь порыдать? Дяните время, чтобы она не успела. К чему? В город ехать. Бери, нано. Нано. Нано. Кому? Тебе. У меня есть черничка, что ли? Да, он сестру уважает. Заходи. Здравствуй, Вадим. Вот еще один друг пришел. Да, Вер. Нянька. Дима, нянька. Он имени нет. Ты брат его, Нэй. Не будешь кушать, что то Нет. Вадим, идей за стол. Давай, давай. Ну Все, за ком пошел. так мы не богатый столик так сделали что самое вкусное кушаем то и сделали зимний салат картошку и бутербродики давай давай вот там ванной на кухне можешь ванной говорю там и мыло жидкое есть все есть А ты съела свой тортик? Сейчас. А, а сейчас забыл, -то... Ладно, кушайте. Девчонки, да О, брат-то сидит. Брат-то сидит, -то да? Брат-то да. сидит у тебя. Тортик поела, все грязная стала. Все братья подходят, да? Камеру надо, да? Не дам. Я жадная.